Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на YouTube-канале Все о микрозаймах». В этом выпуске я хочу вас предостеречь, я хочу вас научить, чтобы вы не допускали тех самых ошибок, которые допускал я при неуплате микрозаймов. Я расскажу вам, что нужно делать, какие этапы нужно совершить, соответственно, расскажу вам, как общаться с МФО, как общаться с коллекторами, что делать при просрочках, если у вас они, конечно же, есть. Все, что нужно, это просто посмотреть один раз видеоролик, нежели сто раз услышать про данную информацию. Подписаться на канал, поставить лайк, если вам понравится данный видеоролик. Ну что ж, дорогие друзья, приятного вам просмотра. Если у вас имеются проблемы с микрофинансовыми организациями, то вы можете написать нам на WhatsApp, номер есть в описании к данному видеоролику. Также подписывайтесь на наш Telegram-канал, ссылка есть в описании к данному видео. давно следит за моим каналом, они уже знают прекрасно, что да, я находился в длительной просрочке, я не платил свой займ свыше 400 дней, соответственно, я был в просрочке, находился. Что меня ждала что со мной было, то есть вы можете посмотреть на канале, это... Тоже немаловажно, там очень много интересной, полезной информации. Так вот, что меня ждало в первые там, месяца 3-4? Это то, что были звонки, постоянные звонки на мой сотовый телефон, на мой номер телефона. Я менял номер, они находили новый номер. И, короче, все творилось, творилось, творилось, вот это телефонные звонки днем и ночью. В конечном итоге, чтобы этого у вас не было, вам нужно Просто сменить номер телефона. Это самый лучший надежный вариант, если вы его смените и оформите на друга, подругу, на брата, свата, на друзей. Ну, короче, главное не на себя, чтобы убрать данные телефонные звонки. Очень многие люди говорят, что вот в смартфоне есть такие функции, то, что можно только из телефонной книги принимать вызова. Так вот, это не самая лучшая позиция. Почему? Потому что иногда бывает, что люди звонят кому-то по работе, незнакомого номера и они просто до вас тогда не дозвонятся и очень много можно будет потерять например какой-то важной информации там по работе от родственников которые там поменяли номер телефона и так далее в общем это не подходит Лучше смените номер телефона, разошлите всем друзьям, есть рассылка в каждом э, операторе сотовой связи, что у вас появился новый номер. Отправьте все, пусть знают. И ничего страшного в этом нет, поверьте мне. Закончится просрочка, либо же закроете займ, ставите старую сим-карту и будете ей дальше пользоваться. Самое главное это убрать от себя телефонные звонки. Почему? Потому что это очень сильно морально давит на Тебя, на меня и на всех остальных. Поверьте мне, когда МФО вам названивает по столько раз в день. Ну, это еще мягко сказано. Э, а бывает, когда они звонят э, и угрожают, оскорбляют. Там вообще полный трендец. Поэтому, чтобы не портить себе нервы, здоровье и так далее, просто смените номер телефона. Это самая главная моя ошибка была. Когда я прошел, наверное, период в просрочке где-то 2-3-4 месяца, компания вычислила номера моих родственников. Оказывается, это не так уж и тяжело сделать. На самом деле для МФО и коллекторов это пятиминутное дело. Вычислить номера ваших реальных родственников, хоть вы и не давали их. И да, компания, либо же коллекторское агентство имеют право это сделать, звонить вашим третьим лицам, потому что при взятии займа вы автоматически даете согласие на взаимодействие с третьими лицами по поводу вашей просроченной задолженности. Вот они и ищут эти номера, и соответственно они же э, и начинают звонить. Чтобы телефонных звонков не было, просто напишите ходатайство об отзыве согласия взаимодействия с третьими лицами и все, и не парьтесь, просто забудьте про них. Ну, еще самая большая ошибка была в том, что я когда уже не платил, наверное, месяцев шесть начали приходить письма домой, то, что уведомляем вас, у вас имеется задолженность и долговые обязательства перед такой-то, такой-то МФО и так далее. Так вот, чтобы этого не было, напишите в организацию официальное заявление о том, что вы поменяли фактическое место проживания, и тогда всю почту, чтобы они вам перенаправляли на другой указанный адрес. Так вот, вы можете указать абсолютно любой адрес, даже да не знаю, в поле найти номер дома или улицы, если оно там есть. И туда, пусть они шлют все эту письму, пусть носят туда любой абсолютно адрес даже если вы живете в одном краю города укажите адрес другого края города и пусть они там шлют людям люди пусть читают и выкидывают в свое мусорное ведро то есть вообще не парьтесь либо же перенаправьте там на своего родственника который знает про ваших про ваши долги например там на вашего брата который вас прикроет и тогда тем самым вы соответственно уберете все эти ненужные письма и родные там мама папа бабушка дедушка которые проживают вместе с вами не узнают о ваших долгах это тоже немаловажно сделать так вот вот эти вот подпункты которые я назвал они самые такие частые и люди часто спрашивают что будет что будет что будет если не платить тот самый же микрозайм так вот это одна из частей потом со временем у меня такого конечно же не было но со временем компании подают в суды и опять таки все зависит еще какие у вас микрофинансовые организации вот например займер они спустя там семь-восемь месяцев просрочки подают в суд. За, и обращаются в суд за судебным приказом, вы, они его получают, вы его отменяете, потом со временем они повторно подают в суд, и уже по решению суда они арестовывают ваши банковские карты, либо же передают в Федеральную службу судебных приставов, те арестовывают ваши банковские карты, все, которые у вас есть, ну и соответственно взыскивают деньги. Опять-таки все зависит от вашей заработной платы, если у вас заработная плата меньше прожиточного минимума, то вы можете ее сохранить, и тогда МФО вообще ничего не получит если больше, то там они будут уже 50% забирать, либо же там 25%, все будет зависеть от того, какая у вас заработная плата. И очень часто люди говорят, что вот э, там карту Тинькофф, карту Альфа-Банка не блокируют, приставы ее не видят, все это полная херня. У приставов есть одна своя база, по которой они видят все ваши банковские счета, открытые ваши карты и так далее. И вот они накладывают арест на все, абсолютно на все. Так что то есть, вам говорят о том, что вот, банковские карты эти не арестуют никогда, берите их, пользуйтесь ими. Все это полная чушь. Я надеюсь, в этом видеоролике я вам донес очень много полезной и интересной информации. Многое, что вы уже знали, но чтобы не было хуже, делайте сейчас так, как я говорю. Поверьте мне, это вам пригодится, потому что очень многие люди скрывают свои долги и боятся о том, чтобы их родственники, что их родственники узнают об этом, потом будут домашние скандалы, истерики и так далее. А вот чтобы этого не было, сделайте все то, что не сделал я. И тогда у вас все будет хорошо. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вам понравился данный видеоролик. На канале есть также очень много полезной информации про другие темы. Переходите, смотрите. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Не забывайте, что мы производим возврат излишне переплаченных денежных средств. С тех МФО, какие вы видите в, в комментарии, в закрепленном к данному видеоролику. Если вы там брали более пяти раз, то там можно вернуть хотя бы какие-то деньги. Либо же в счет погашения активного займа, либо же на свою банковскую карту. Что ж... Нужна помощь? Пиши на WhatsApp, номер есть в описании. И на сегодня все. Спасибо, что посмотрели данный выпуск полностью. Пока-пока, ребят. И помните, когда вы берете чужие деньги на чуть-чуть, вы отдаете свои и навсегда. Пока.